Всем привет, с вами Макс Риск, всем привет, с вами Макс Риск, и вот этот вот скин Гео Дедушкам, который привозит себе из сюрпризом эти вот змеи и некоторые тут декорации. В общем, что они показывают из себя. Так, сейчас нужно изменить язык, хотя, конечно, японский, но очень прикольный, но сейчас вместе с вами мы изменим на китайский, а потом уже можно снова на японский. Так, китайский. Да, это уже у нас 13 серия по китайскому Брау Старсу. И смотрите, тун-тун-тун-тун. И так он влазит, бам, дает ему. Такое себе, да. Лучше японский, мне нравится японский. В общем, если вам нравится такая же рубрика, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, и найдите все ссылки в описании. Смотрите, берет, берет дудку или... Или что он берет? Ну, в общем, понятно все. Так, мы все это прошли. Стоят сундучки. Эти вот большие. Ну что ж, давайте квесты выполним. Так, гел, гел, пошел. В общем, нужно потише сделать. Я не хочу монтажа. Уменьшество твой там Сложно очень. О, кстати, гел прям, прям по центру А что это значит? Ух ты, тут декорация. Это значит, что гел прикольный персонаж. Чтобы его добыть, нужно успеть. там еще 23 дня. Так что успейте все, все, все. Всем он дает эти роли. Все, мы затащили как я понял. Надо. Точи по могу взять. Вот, блин. Ну тогда иди сам сражайся. Сейчас посмотрим, что способен упаку. Давай, давай, давай. Покажи себя. Смотри, у меня прикольные змеи. Кусайте, кусайте. Ставь лайки, если у тебя такого нет скина, или если ты хочешь себе такой скин. Так, 900 урон, что делаешь, а? 900 урона многовато. Что ты делаешь сам? Блин, он умер. Просто не знал, что делать. В общем, вот так вот так у самих. Пока, давай, давай, давай, прикроем. Прикрой, я сейчас в спину. Бам, бам. Бам, ай. Ай. А, можно меня спасти? Ты что меня не спасаешь, чувак? Все, все, отписка, дизлайк, всем, а, Не мне, а ему. Он непослушный там вот, еще сбился первый раз, а второй раз <смех> не защитил, Но я что мог умереть, ну я ж мастер, да, поэтому не нравил. Ага, ага, вижу, вижу. А все большое, что от... играйся просто. Почему не помог, а? Все больше того не буду. Так, ну да, мы хотим с разными игроками, а то с одним не хотим. Видишь, какого? Какого он? бессердечный <laughs> да все сам собирает ну посмотрим сможет ли он даст добить их так принес все таки хоть додумался думал вообще ничего не имеет так так так ну что эти скажу молодец все она ну, на не поймайте зря конечно ты идешь есть бывали такие случаи которые их ловили ну что классный скин плюс 8 кубков так, так, так, дудка, дудка, дудка, или что это такое? В общем, хочу большой сундук собрать на него. Но я бы хотел еще Джейси, китайский Джейси. Ну тут, конечно, квест еще посмотрим китайский Джейсим на нее скин. Не, ну прикольный скин хочу еще раз поиграть. Хочу бы нет. Ну только вот квесты нужно выполнять, чтобы дополнительные были. Так, можно? Ух ты. Там вроде бы убить персонажей. Ну что, Джесси тут ащер. В общем, нужно... е а, моё Все понятно. Скелет, кстати, видите, справа от вас <сх two> скелетон. Так, так. Блокируйте. Защ защищайте меня. Я слишком уж и слаб. Я лучше буду вместе с вами ходить. Наверное, они пошли налево, а мы направо. <сх two> Блин, что лагает? Так, а там кого-то вырубили. Ага, була вырубили. Я заэльбримую. Ты чё умер, а? Чувак. Так, я пойду вот сюда вот. Обманный маневр. Ты что, издеваешься? Снова сдох. Ём, хватит умирать. Прекрасно, вообще. общем. Врубать... Вырубать не нужно, да? Давай, давай, давай. Хована. Я иду, я иду. Хована, хована. Врубай, вырубай. А, не, ждали. Хоп, хоп, хоп. Так. Так. Так. Так, давай, давай, давай, К Краш, Краш. Они, конечно, умные. На этой карте только болы очень хитрые, очень умные. Но мы тоже профессионалы, мы же мастеры китайцы. В общем, ставь лайки, я буду продолжать эту серию на канале Макс Риск и канал Макс Риск Брау Старс. Да, это не на одном канале, а на других. Ну, чтобы вы знали, если на всякий случай я там удалю случайно видеоролики, или забанит меня, то мог бы восстановить его э, другим каналом качать если успею то конечно успею так беги чувак беги беги беги я прикрою понятно вырубили 16 18 19 черт ты умер а мы так бы сохранили баланс сил бу беги у вот это сделал хо надела хобана на сюда вот потом вырубаем ну все победам Классная карта, но мне что-то не нравится. Может, давайте гел возьмем? Вот, то что надо, ел. Два скина, кстати. За неделю два скина. Да, и правда. Или за две недели. Ну, вообще, не знаю. Э -э -э, запутался. В общем, берём скина гейл. Спасибо, Джесси. Ты профессионал. Ух ты, 557 кубков. Отлично. Так, так, так, гейл ты где У меня очень нравится с, с своим скином. Не, не ты, а вот ты вот. Ну что ж, поделать. Нравится, так нравится. О, кстати, еще было обновление: что нани они стали сильнее. Ха, я посмотрю, что они способны. Давай, давай, там нани есть. Хоп-хоп, вырубаем, вырубаем она yeah, не правда сильно на ней правда сильно но я вырубил на ней другую вражескую на так что можно было бы попроще снова она не жива живая сильна <laughs> да реально сильно а я что должен Ага, они уже покажет ясненько хоп хоп хоп хоп там да, все, все все я уже понял а тут вырубают они реально сильны кстати вырубил вырубил я вырву Нани, но тоже сам умер из-за этого те, ворона, который меня своими иклами убил, убил Хона. Так, так, так. Я понял, что ты тащил. Но он там запустил одну шайку. Я видел, кстати, ее. Так, уйди, уйди, уйди. Так, ухожу, мало ХП. Так, АФКашу, чтобы сохранить балл сил. Чё вы умираете, да, да, правильно сделал. А вы нет. Что выигрываем? Или я сделал что-то умное, а вы такие у молодец! Я за тобой хочу. <связать> Блин, ну че вы сами не можете? Кстати, на не да на не может вырубить немножко нас, на да. Пульт пульт управления. Ставь лайк, если хочешь себя на не и с пультом управления. Да, не одно, а и с пультом управления. Так он там. 47 ну все покажем. в общем классно была игра, мне понравилось. Да -да, да да да круто снимет. я просто делаю с теми этими другими. давайте да да да. ну прикольно прикольно. так уже не хочу танцевать, все хватит. мне уже не нравится танцульки. в общем японский японский язык очень но тоже что-то не так. А, это все карты не, не такая вот. Может, браубал? Кстати, поеду идиот. нет, уже устал Джейси. Ставь лайк, если ты тоже устал Джейси. Прям под видеороликом. Да, просто нажми на паузу и поставь лайк. Почему не лагает еще? Смотри, у меня есть крутой, крутой скин. А у тебя такого нету. А у такого нету. Блин, блин, вырубает Давай, давай успеешь. Нет, ясно. Ну что, она, почему не помог, а? Почему я должен сам помогать? Мне сейчас рука болит. Да, придумал, от, придумал отмазку. Ну ладно. Опа, она, привет, Гео, э, крутой Гео вернулся. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Грубая, грубая, грубая. Хона. ага, мячик забрал. Блин. Ты думаешь, такой крутой, да? Поставил, значит, да, Спрут? Крутой думаю. ааа, да сейчас. Они не такие уж и простые, они легендарные бойцы. На да, эти мячик. А. Давай, Спрут, давай, Спру, давай заново, на. Да? Дай пас, Спрут. Дай пас. Не, не хочешь? Только иди сам, покажись себя. Что, крутой, да? Вообще такой дерзкий, да? Посмотрим, посмотрим, что спас себе. А зря ты сделал это. Сожалею об этом. <ears> ну что ж, ну что, сам не хочешь? Ну я тоже не хочу, все, прячусь. Так, ждем, когда будет засада. Так, засада. Хоб она, не ожидали засаду. Ч ⁇ -то лагает. Так, мой мячик, все, никому не дам. А, -а, -а, -а помогите А, гол забил. Пранк, гол забью А, <outh> она. <YouTube> <-na>! Ну все, давайте перезайдем. Мне как-то уже не хочется <matullisedised> снова играть этой команды хочется что-то новое новое так, вот. может повезет команда хоть отличная а то вот такую команду я не ожидал так, вот. О, неплохо хороша кстати да розы конечно хорошо если бы брак был розы то я бы тоже Попытался, но я бы затащил. Вы что, сделайте надо мной, что я должен менять карты? Так они тоже умерли. А, вон, Роза. Я не знаю, откуда ты появилась. Из неба, что ли, На Хоп-хоп-хоп. Ладно, ну, уйди отсюда. Ну, давай, пас. Хо, она. Блин, ну, что ты делаешь, а? Роза, мне ж мало ХП, Давай, давай, давай, Нани. Там, Биби. Капец просто. Команда никакая. Врубай, вырубай, вырубай. Хона. она. Давай, давай, давай, пас, бам. Ну, я думаю, такой, бам, закину. Ну, в общем, я уже устал, руки потею, да, лето. Все-таки ставь лайк, если ты смотришь этот данный видеоролик летом. Всем удачи, всем пока.